ПД-14, прорыв российского авиапрома. Большинство не верило, кто-то смеялся, когда Россия заявила, что собирается создавать собственный авиационный двигатель для среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов. На Западе удивлялись, зачем вам свой, купите у нас. Но несмотря ни на что, у российских конструкторов все получилось. В декабре 2020 года в небо взмыл отечественный лайнер МС-21-310 с парой авиационных установок ПД-14, перспективный двигатель тягой 14 тонн, произведенных в РФ. Последний раз аналогичное событие произошло в 1988 году, когда проводились испытания ИЛ-96-300. На широкофюзеляжном лайнере стояли отечественные двигатели ПС-90. Самолеты и выбор силовой установки. Изначально было понятно – КБМ. Яковлева предстоит работать в высококонкурентном сегменте рынка среднемагистральных самолетов, где все уже поделено между Airbus C и Boeing Company. При этом известно, что на сегодняшний день в КНР и Канаде также ведутся разработки по созданию среднемагистральных самолетов. Российским конструкторам предстояло соперничать не с модификациями лайнеров и двигателей а с теми, которые появятся в ближайшем будущем. Поэтому МС-21 должен иметь явное преимущества по сравнению с конкурентами. Была сделана ставка на улучшение аэродинамических свойств, влияющих на расход горючего. В итоге создали удлиненное узкое крыло, сделанное из композитов. Разработка и производство двигателя было поручено предприятию «Пермские моторы», когда-то создавшему упомянутые выше ПС-90. Сегодня они стоят на Ту-204, Ил-96, Ил-76. В принципе, двигатель, имеющий тягу в 14 тонн, подошел бы и для МС-21, но по главным параметрам он уступает зарубежным аналогам. И мысль о его установке на новый лайнер даже не рассматривалась. В качестве альтернативы авиастроительная корпорация Иркут, создавшая МС-21, предполагала американскую силовую установку от Pratt Whitney. Испытания и сертификацию планировалось проводить с двигателями этой фирмы. Несколько лет назад у Pratt не была акцией предприятия пермских моторов. Американцы даже участвовали в разработке силовой установки PS-90A2. Но дело не пошло, акции были проданы. ПД-14 конкуренты. На рынке авиационных двигателей в основном борьба ведется между парой соперников. Pratt and Vitney EQMA International, США плюс Франция. Разрабатывая новые модели авиационных моторов, они применяли опыт, накопленный при создании установок для широкофюзеляжных лайнеров, широкохордные вентиляторные лопатки, использование керамики и композитов, повышенное давление компрессора, увеличение степени двухконтурности. Применение редуктора последнее используется в силовых авиационных установках PV1000G, Pratt NTVTNI, устанавливаемые кстати, и на NMS-21. Однако в PD14 было решено редуктор не использовать. Авиамотор стали делать по общепринятой схеме. В этом плане российский PD14 напоминает Lip 1B, устанавливаемый на Боинг 737 Max. На этом двигателе степень двухконтурности приближается к 9. У ПВ-1400G все 12. Российский авиамотор отстает, этот параметр у него равен 8,5. Степень двухконтурности показывает, во сколько раз больше расходуется воздуха через внешний канал, по сравнению с внутренним, где размещена камера сгорания. Но все не так просто. При большой степени двухконтурности возрастает аэродинамическое сопротивление. Если взглянуть на двигатели, видно, мотогондола российской установки значительно меньше по сравнению с ПВ-1400 G. Интересно, что обычно разработкой этого узла занимаются самолетостроители, но в случае с ПД-14 его спроектировали и сделали пермские мотористы. О лопатках вентилятор российского ПД-14 в диаметре составляет 1,9 метра. Главная часть этого узла широкохордные пустотелые лопатки, сделанные из титана. Однако конкуренты при изготовлении вентилятора используют композитные детали. Они легче титановых в среднем на 25%. Как заявили в ЭКФМ Интернешнл, это позволило уменьшить вес силовой установки на 220 кг. Производство композитных лопаток – довольно сложное дело. Например, Rolls-Royce предполагает применять их в следующем поколении авиационных моторов. Большинство же корпораций, занимающихся постройкой силовых установок, применяют традиционные пустотелые титановые лопатки. Также поступили и российские конструкторы. Газотурбинная секция. В ней горючая превращается в кинетическую и механическую энергию. По параметрам этого отдела двигателя PD14 практически равен конкурентам. Благодаря использованию современных материалов, применению ноу-хау, удалось увеличить температуру газов до 1700 По выбросу вредных веществ в атмосферу двигатель соответствует стандартам ИКА, это зафиксировано в минувшем году. У ПД-14 даже есть небольшой запас по данному показателю. Также российская силовая установка соответствует требованиям по шумности. Для этого увеличивалась степень двухконтурности и применялись специальные звукопоглощающие материалы. На первых версиях двигателя использовались шевроны, кромка в виде зубьев на сопле и задней части мотогондолы. Благодаря им контурные потоки более плавно смешиваются с наружным воздухом. Но позже шевроны оставили только на сопле. Перспектива последний этап испытаний по а 14 установленных на самолете, должен окончиться в этом году. Стоит напомнить, опытный полет состоялся еще четыре года назад. Официально разрешен серийный выпуск силовой установки, однако решено, первые образцы продукции будут в резерве. На сегодня завод «Пермские моторы» заключил контракты на поставку 50 установок. Но торопиться с их производством не будут. В основном это связано с договором, заключенным с энд Витни. Согласно ему из 110 первых самолетов 75 должны быть оборудованы американскими силовыми установками. Для российских оставлено только 35 мест. А вот в следующей партии авиалайнеров они будут поделены примерно поровну. Есть и другие причины задержки массового производства pd 14 Например, 50 самолетов МС-21 соберут в компании «Россия», а это значит, что там они будут и эксплуатироваться, выполняя внутренние перевозки. Все эти лайнеры законтрактованы установками PV-1400G. Однако сегодня в руководстве России идет структурная перестройка, поэтому не исключено, что договор с американцами будет скорректирован. Еще одна причина заключается в ожидании детских болезней двигателя. От того, насколько быстро они проявятся и как с ними удастся справиться, зависит массовость производства установок. Например, у американских моторов для 320 Nea детские болезни показали себя сразу же, что задержало поставки продукции. Не избежал такой участи Superjet 100. Российскому PD14 тоже предстоит пройти этот путь, чтобы доказать конкурентоспособность с двигателем из США. Выводы. Можно смело утверждать, что pd 14 является своеобразным прорывом в российском авиационном двигателестроении. Уже сегодня многое получилось, но впереди еще предстоят испытания, связанные с удалением болячек и доводением установки до идеала. Результат эксплуатации на тех же маршрутах, где будет работать американский конкурент, покажет, насколько удачным получился у российских авиаконструкторов турбовентиляторный двигатель с чистого листа.